помочь? Я расследую убийство стражников. Кажется, ты проводил вскрытие. Так тебя наняли этим заняться. Хорошо. Помогу, чем смогу. Ты видел на телах следы когтей или клыков? А, клыков когтей не было. Разве что следы ногтей. После развлечений с девками. Где нашли последнее тело? В переулке. У дороги из доков в район Красных Фонарей. Его там бросили посреди ночи. Надо будет там осмотреться. Я слышал, что тела были высушены. Ты тоже считаешь, что их убило чудовище? Я вот что-то сомневаюсь. Останки действительно были высушены, но, может, они пытались поймать чародея, и тот наложил какое-то гнусное заклятие? Это было похоже на обезвоживание? Нет, даже не знаю, с чем это сравнить. Спасибо за помощь. Я осмотрю место, где их нашли. Удачи. Ну вот и все. Ее как из ветра. Остались какие-то необычные следы. Че? Вот так. Я, тебя убью! сзади! А! Понесу! А! А! А Возьми это! Зажги! Спрячь что хочешь! Только не попадись! Сняйся. У меня найдешь все, что нужно! Следы ребенка? сразу. Много тут народу ходит! Ты Ты глянь сюда! сапоги стражников. Неинтересно. Ну, давай, не Четкие следы копыт. Все, Конь? Можно. Нет, кони на двух ногах не ходят. Огонь. Ну почему я? Эй, Ясь! Вот ты старше, так скажи, что такое на самом деле бардак? Бардак это если у тебя кругом да, все надо завтра. сложить игрушки Убей на место. Тебя. Значит, все эти господа ходят в посефлору, чтобы убираться. Наверное, да. Ну, потому что смотри, они как оттуда выходят, рубашка всегда растет. сам не знаю. Эй, Язь! Вот ты стал... Осторожно! Вот встался, М -м -м. Что такое на самом деле бардак? Бардак. Это если у тебя кругом все раскидано, надо сложить игрушки на место. Что-то вы страшно бледный. Ну, чтобы убираться. Наверное, да. Ну, потому что, смотри, они как оттуда выходят, рубашки всегда расстегнуты. Все такие высоты. Вечная кожа. Хромоножки Катарине. Написано, ну я уже три раза это слушала. В четвертый раз меня стошнит. Лапы прочь! А ты всегда носишь такие штаны. Пойдем вместе в баню. Я чувствую себя такой грязной. Тебя мускулистые бедра. Будешь отлично выглядеть на мне. <ODDSR1> здесь ты противое. О, волчок. А ты всегда носишь такие штаны в обтяжке? Лапы прочь. У тебя вульгарность написана на лице. Потеряй, который. Ты хочешь, ты самый Девочки со всего города. Семейка ну играться. Даже... Ну и... Ну Ну и... Ну и... Ну и... Ну такие Ну и... Ну и... Ну и... Ты будешь отлично выглядеть на мне. Хочешь перепихнуться? Mm. Mm. Oh, mm. Вот холера. Мы живем в материальном мире. Я материалистка, приветствую, гляньте, свет представления: ведьма в борделе. что же тут странного? брат все знают что ведьмаки выродки и ненормальные мутанты а здесь порядочный бордель для шлюх с принципами говори на чистоту у тебя в штанах точно все как у обычного мужика когда последний раз проверял все вроде было на своих местах ты слышала про убийство стражников многие тут умирают от удовольствия Если не хочешь разговаривать со мной, я могу привести храмовую стражу. Далеко ходить не надо. Несколько стражников здесь, в комнатах. Могу их позвать. Только они будут не в восторге, если какой-то приблуды им помешает. Перестань мне грозить. Хочешь тут осмотреться? Смотри. Но болтать тут с тобой я не собираюсь. Посмотрю здесь и поищу следы снаружи. Вульгарность написана на лице. Герой! На сцене ты бог. Аджака история! Можем сделать это здесь? Или пойти ко мне. Ты будешь отлично выглядеть на мне. А а знаешь, how? меня волчонок. ты бог. Ну и грация, ну и с... тебя мускулистые бедра. Не знаю. Сходим вместе в баню. Я чувствую себя такой грязной. Не морочи мне сейчас. Кусаешь меня, волчонок? У тебя вульгарность написана на лице. Что-то дело с Фолькестом. Моя и не поверит. Эй, Ясь, вот ты старше, так скажи, что такое на самом деле бардак? Кто пользуется дорогими духами в таком нищем квартале? Бумажки всегда расстегнуты. Все такие усталые, что еле дышат. А один говорил, что всегда туда заглядывает, если у него грязные мысли. Я своими ушами слышал. Блин, странные эти взрослые. Да ну! очень странно себя ведет. Где я? Все в порядке? Я ведь был в этом доме. Он в том? Кажется, да. Мне нужно отдохнуть. Может, его суку почаровал? Надо как-то проникнуть в дом и проверить. Ну Опа, вот, пожалуйста, еще один страшило. Фу! Это как... кожу, что, что здесь что потом делают, можно если так можно это Совсем глупый. Не, не видишь, что ли, ведьмака? -то? Бестию должно быть. А Одинушка какая-нибудь найдется? Что ты? Ты когда-нибудь слышал о ведьмаках? Ты пришел меня убить? Сначала я хочу поговорить. Зачем ты убила этих стражников? Я была неосторожна, и они застали меня врасплох. Меня хотели убить, так что мне пришлось защищаться. Только и всего? Никакой трогательной истории о человеческой ненависти ко всему чужому. Я не привыкла врать и не привыкла убивать без причины. Тебе придется покинуть город. А если я этого не сделаю? Тогда мне придется тебя убить. Терпеть не могу перемен. Надо же было так сглупить. Мне придется соврать, что я убил тебя. Обычно я приношу трофеи. Хорошо, возьми это. И еще вот, сейчас я очень зла на тебя, но знаю, что когда я буду уже далеко, злость пройдет. Кто дорогу? Ты сам так готов. Ты едва на ногах стоишь. Выяснили себе одно. Капитан Волдерстон никогда не ходит в море трезвым. Море в одну сторону, Волдерстон в другую. Вот и качает потише. Ну так что, здорово. Поплыли. Топ. Осталось стремяную. И на пассажок за удачу. Здоровья мои, Здоровья мои, Атропос. Поднять буржа Не подходи. Убью. Я смерти не боюсь. Ты обираешь все трупы, которые тут выбрасывают? Брать у мертвого не кража. Я островитянин. Не пашу, не сею. Мой урожай выбрасывают на берегу волны. Ты плыл на Атропос? Да. Я думал, у капитана с вами какой-то договор. Может, слуга самона он и договаривался, а с крахом нет. Хотя стоило. У нас тут чужих кораблей не любят. А ты-то чего ищешь на скеллиге? Встречаюсь с чародейкой. Йеннифер из Венгерберга. Хэр трольда у краха гостит какая-то чародейка. Может, она самая и есть? Как выглядит эта чародейка. Одета в черное и белое, если в Несиське можно было принять за косатку. Хотя и с сиськами ее многие спихнули бы обратно в море с большим удовольствием. В Енифер много хорошего. Надо только узнать ее поближе. Не сомневаюсь знаешь, как попасть в Каэрт Тройды? Как-нибудь попаду. Держи путь на север. Потом повернешь к западу, в сторону залива. И придешь к мосту. Ярл сегодня в порту. И твоя чародейка должна быть тоже там. Спасибо. До свидания. Давай, Плопа. В этом нет нужды, дитя. Знаю, но я хочу. Пусть бы Бирна пошла, Они дольше ложа Тихо. Она так решила. до тебя видеть торжественная речь. король брам из клана тиршах собрался в свое последнее путешествие там куда он уйдет он встретит наших славных предков вместе они станут ходить в налеты и на охоту сядут в братском кругу и будут славить деяния былых времен. Теперь он будет жить в сердцах наших. Однажды мы все станем с ним плечом к плечу. И это будет добрый день. Знала Брана. Да, его очень уважали. В отличие от его жены. Кланы суть Скеллиге. По обычаю. На время войны кланы объединяются под началом короля. Мы простились с Браном. Время выбрать его преемника, который поведет нас против черных. Двор Каэр Трольда распахнет двери для каждого, кому был дорог бран из клана Тирша. Еды и питья хватит на всех. Во время Тризны назовут свои имена те, кто считает себя достойным короны. Да и нам не обязательно идти на пир? Нет, не обязательно. Пиры на скеллиге ужасно предсказуемы. Пьянство, безудержное хвостовство и затем неизбежное мордобитие. Ничего общего с чародейскими банкетками. Помнишь прием на Тоннеде? Как я могла забыть? Там же был ты. И я прекрасно помню, что случилось после банкета. Ты опять читаешь мои мысли. Более того, мне они нравятся. Ты узнал что-нибудь в Велине? Цири каким-то образом попала к тамошнему барону-самозванцу. Он держит в страхе всю округу. Незадолго доверена. Цири ранили. Она была ранена? Серьезно? Не думаю. Барон вскоре отправил ее в Новиград. Подозреваю, что она искала тебя. До барона она попала в лапы трех ведьм. По счастью, она сумела сбежать. Ведьм? Не знаю, что это за твари на самом деле, но они очень опасны. Кстати, о ведьмах. В Велине я встретил нашу старую знакомую, Кейру Мец. Что она делает в такой дыре? Скрывается от охотников за колдунями. Она сказала, что Цири искал какой-то эльфский чародей. Хорошо. Когда будет больше времени, мы к этому еще вернемся. Цири в Новиграде хотела снять какое-то проклятие. Когда я приехала, ее уже не было. Ты уверен? Это рассказал Лютик, в этот раз без художественного вымысла. А что за проклятие? Я почти ничего не знаю. Цири попала в переделку и не успела довести дело до конца, я нашел филактерии, которую она собиралась зарядить. Потом дашь мне на него взглянуть. А ты что-нибудь узнала? Не так давно на Артскеллиге произошла катастрофа, вызванная магией. Очень необычно. Я не встречала ничего подобного. У меня предчувствие, что причиной всего была Цири. Я уважаю твою интуицию, Е, но нам нужны настоящие доказательства. Они появятся, если я смогу исследовать аномалию. Но Мышавур и его друиды никого к месту катастрофы не допускают. Почему Мышавур тебя не пускает? Скажем, мы разошлись во мнениях. Громко и сильно разошлись. О, Крах. Белый волк! Приветствую тебя, Крах. Нам надо встретиться на Тризне. Я не приму никаких отговорок. У меня к тебе важное дело. На Перу я буду в черном и белом. Надеюсь, ты будешь со мной гармонировать. Подбери что-нибудь, в чем ты пока не охотился на чудовище. Ян, ты знаешь, как я не люблю эти новые дублиты. Сперва они жмут, а потом тут же рвутся. Я, как и Крах, не приму никаких отговорок. Мы тут не ради удовольствия. У нас важное дело, и мы должны выглядеть пристально. Я сняла комнату в корчму. Зайди туда и выбери что-нибудь, что я приготовила. Мне надо еще кое с чем разобраться. Встретимся у входа в зал. что беспокою тебя своими несчастьями, но у меня просто нет выбора. Что случилось? Мой корабль разбился во время последнего шторма. Я потерял все. Чем я могу тебе помочь? Мне не на что даже вернуться домой. А каждый день опоздания приближает меня к банкротству. Ну да, можно было бы догадаться, дело в деньгах. Значит, тебе нужен заем, точнее, пожертвование. Я верну все до последнего медика, клянусь. Просто зайди ко мне в Новиграде. Я тебе помогу. Я часто бываю в Новиграде, так что охотно тебя навещу и спрошу, как идут дела. Благодарю. Ты найдешь меня в портовом квартале. Меня зовут Йохан Боннер. В таком случае, до встречи. Служен той, что вечно дева, мать и старуха. А -а -а -а. Нет, не отнеси. Боже, черепа. Достойный приемник. Кажется, госпожа, ты говоришь о полном то определенном. Беда с Келлиги в том, что здесь нет наследственной монархии. Любой выскочка может стать королем и пустить прахом достижения предшественника. Король на островах фигура скорее символическая. И это тоже нужно изменить. В наши времена нужна сильная централизованная власть. Представишь? Это мой друг Геральт, а это Бирна, вдова покойного Брана. Королева-мать, приятно познакомиться, Геральт. Надеюсь, ты мне простишь, но в такой день я не могу себе позволить удовольствие долгой беседы. О, ты выбрал себе костюм. Ты, разумеется, понимаешь, что мы будем подходить друг к другу, как оборки к мундиру. У каждого свой стиль. Пойдем, а то все перепьются, разговаривать будет не с кем. Точно. Не знаю, чего хочет Крах, но навстречу мы должны прийти с ясным рассудком. Я не буду пить. Не хочу притуплять чувства, когда ты рядом. Ты и дальше собираешься расточать мне комплименты? Я собираюсь говорить то, что думаю. Три кувшина самогона, бутылка. Что О, Вы привезли на Бля, а А у нас полный воз добычи отбитым черным. Знаешь, Деррил, меня занимает один вопрос. Mm -hmm. С чего ты вдруг отрастил городу? Даже не знаю. Хм, тебе идет. Госпожа Енифер, господин. Привет тебе, Арнвальд. Мой товарищ Геральт из Ривия. Большая честь для меня. Мы хотели поговорить с Крахом Анкрайтом. Ярл скоро будет. Он выделил вам почетное место рядом со своей дочерью Кейс. Прошу за мной. Нас посадили здесь. Я сама его об этом попросила. Хотела познакомиться со славным ведьмаком Геральтом. Мы уже встречались, ты не помнишь? Это было так давно. Ты навещал нашего отца, когда мы с Хьялмаром были детьми. А теперь представлю наших сотрапезников. Это Хальбер, сын Хольгера Чернорукова. Это Луга Синий, первенец Лугаса Безумного. А с сушеной треской сражается от реконхинда. Встречались много лет назад, но я не могу вспомнить, как тебя зовут. Керри Санкрайт по прозванию Перепел. Дочь Крах, сестричка Хьяумера. Керри завидует, потому что тот из нас, кто отличится самым славным деянием, станет королем. Все знают, что деяниями состязаются только на показ. На самом деле все будет так, как решат ваши отцы. А вы думаете, о чем еще они говорили с крахом? Ты говоришь так, потому что сама ничего не можешь. Помнишь, как Хьялмар вызвал смельчаков бежать на гору на перегонки? Он прибежал первым и вбил свой топор в пенек на вершине. А тебя там не было. Ты грела свои цеплячие косточки у очага. Почему ты не ответила на вызов? Не твое дело. Но я бы победила. И тогда, и сейчас. Слово Хьялмаре, а где он? Мой брат гуляет сам по себе. Впрочем, может, повторим состязание? Я любого одолею, хоть бы и Ведьмака. Если я возьму над ним вверх, это будет настоящий подвиг. Согласны? Зависит от того, согласен не Ведьмак. Геральт? Я опольщен предложением, но, может быть, в другой раз. Эх, жаль. Хватит этой болтовни, давай выпьем. Выпьем за кейс. Подайте а меда и кубок. Собрано. Пусть ему всего хватает на том свете. Здоровья моей прекрасной спутницы. Благодарим за компанию. К сожалению, нам уже пора. Разве? Нам надо поговорить. Но не здесь. За этой дверью ты все узнаешь. легенды. Метание Может, на Позвольте представить Геральта из Ривии. Ведьмака. А это Ярлы, донор Анхинтер и Лугас по прозвищу безумный. Называть Лугаса безумным оскорбление для безумцев, он обычный долбошлев. Назови меня еще раз долбошлепом, и я отрежу тебе башку, насажу ее на кол и носу в дырку от шеи. Хватит, время решить спор здесь и сейчас. Вот напугал! Я уж в навалил! Смотри, мудло! Покалечишься! Я слышал, во время перов на скеллиге нельзя обнажать оружие. Я знаю священные обычаи. Но пусть и Луга знает, что я не позволю опустошать хиндерсфиаль. Не боюсь я тебя, донор. Скоро я приплыву, выдеру жриц, напьюсь из твоего кубка и насру тебе на стол жди меня вот бы обрадовался император услышав ваш разговор милости просим его императорское величество к нам на огонек пусть приходит мы черных не боимся грабить прибрежные деревни вы мастера только настоящая война с регулярной армией дело другое гляди какая языкастая иди ка ведьма мешать котле и сводить чири и не болтай о том про что не имеешь понятия Успокойся, Лугас. Ни одна баба не будет учить меня воевать! Я и не собиралась этого делать. Пойдем, Геральт. Думаю, тема для разговора исчерпана. Повтори, пожалуйста. Что теперь? Теперь мы нанесем визит в лабораторию Мышавура. Ты не говорила, что он нас пригласил? Он не приглашал. Я так понимаю, Мышавура там не будет. Верно. И какова цель нашего визита? Мы ищем одну вещицу Маску Ура Бороса. Она нам понадобится. Пойдем, Геральт. А теперь ты расскажешь, зачем тебе маска Урабороса. Разумеется. В свое время. Я так понимаю, когда это время наступит, решать будешь ты. Угадал. Качемся за Габиленом. Воробей чирикает, скворец свистит. А Галка что? Галка галдит. Чиж пищит, журавль курлычит, а павлин вопит. Ястреб клекочет, шавранок звенит, голубь фартует. Все. Хм, соловья забыл. А, соловей. А я... Не откроешь это еще не все сюрпризы видишь ворон трудно их не заметить они шпионы для Машавура. наверняка лаборатория где-то здесь кстати я чувствую магическую ауру иди сюда мы вылезем через окно и пройдем по карнизу Зрелище потворатне, Геральт из Ривии, романтическая версия. Какое интересное хобби, особенно для друида. Надо думать, мышаву очень любит живую природу. Выглядит как живой. Охотник в такого оленя стрелу выпустил. В Каэр Морхене у нас был один такой. Я тебя умоляю. как живой вода в миске это для телепроекции посетители разговаривают с отражением мышавура на поверхности Охотник в такого оленя стрелу бы пустил Да Выглядит как живой Охотник в такого оленя стрелу бы пустил Охотник в такого оленя стрелу бы пустил В Каэр Морхене у нас был один такой Я тебя умоляю Ты что? Порезался. Тут заперто. Звери ожили, берегись, Ян! Монстры! Я чувствую. у тебя были галлюцинации ты начал рубить все вокруг мне пришлось тебя успокоить выглядело это наверное странно изнурительные тренировки в каэр морхене окупились сполна ты одолел почти все чучело зверей но не надо ладно мы прошли испытание чучелами. Дверь открыта. Идем внутрь. Я закрою проход, чтобы никто ничего не заподозрил. Шишка. Вот и мастерская чтобы нашего подумать, Надо ее обыскать. Это Маска плать. у рабораса должна быть здесь. Чудесный мир инсектоидов. Ритуальные растения. Вот, пожалуйста. Меч в камне. Может, вытащить? Не видишь, что ли? Он зажат тисками. Здесь также подробная карта королевств Севера. Сферы влияния в разные периоды. Похоже, шавур кладет что-то в руку этой статуи. А если вставить ему в лапу шишку? Ничего. Что ты, статуя, скажешь о черепе? Нет, ты не похож на нерешительного принца. Осмотрюсь повнимательнее, может еще что-нибудь найду. Козлик из липового дерева. Здесь есть подпись. Дяди Мышавуру. Это сделала Цири. В детстве. Когда он был ее учителем, она так его называла. Такой мастерской не постыдились бы даже имперские алхимики. О, бульварное чтиво. Труп из Новиграда. Автор Саша Гади. Краснолюдский. Райной выдержки. Предание Скеллиги о дикой охоте. Островитяне верят, что призраки плавают на дракаре из ногтей мертвецов. Попробуем еще раз. Как насчет кружки меду? Статуя, не статуя, всем может, нужна выпивка. Похоже, сработало. Мышавур любит развлечься за чужой счет. Чувствую, маска будет в этом помещении. Пришли. Вот она. Надо вернуться на пир, пока... По-прежнему закрыты. надо что-то придумать их быстрее. Сучий друид нас отравит. Этот газ убьет нас за несколько минут. Телепортируй нас. Подумай о чем-нибудь. Быстро, о чем угодно. Держись за меня! Интересный крак согласится нам помочь. Он хорошо знал Цири. Она в детстве играла с хиалмаром. Готово. Выглядит как новая. Тогда возвращаемся на пир. Крахан Крайт спрашивал о вас. Мы вышли подышать свежим воздухом. Через минуту выйдут претенденты на корону. Помните, величайшая доблесть сражаться с бестией, проклятой людьми и богами. Высший подвиг – подвиг на службе богини. Прекрасно сказано. Ха -ха. Спасибо. Все запомнят твои слова. А теперь начнем. Мы проводили Брана в иной мир. Теперь выберем его преемника. Король должен быть мудр. Король должен быть уважаем. У короля должны быть яйца. Среди нас таких немало. Пусть выйдут те, что считают себя достойными трона! сегодня прийти. Вот его топор. Вот его воля. Что ей взбрело в голову? Она твоя дочь, разве нет? Теперь-то я знаю, зачем она сказала мне, что собирается на спикеров. Ах, дети. Чем они старше, тем больше с ними хлопот. Значит, нельзя откладывать наш разговор. Идем. А что было с Цири, когда она вошла в девичий возраст? Я помню, какими были ее бабка и ее мать. А говорят, яблоко от яблони далеко не падает. За ней невозможно было уследить. Она всегда стояла на своем и все делала по-своему. Почему ты спрашиваешь? Она одного возраста с Керис, но о моих детях позже. Сначала поговорим о ваших. Енифер говорит, что Цири попала в беду и что вы ее ищете. Именно так. Если понадобится помощь, золото, корабли, что угодно, только скажите, я дам вам все. И я точно знаю, что девушка жива. Когда проливается кровь дочерей Рианон, море безумствует. Я бы запомнил такой шторм. Нам нужна твоя помощь. Похоже, Цири была на Скеллиге. И устроила взрыв на побережье. Тот, которым занимаются друиды. И взглянуть на который нам не дает Машавур. Точнее, мне не дают. Мы с ним из-за этого уже поссорились. Об этом не беспокойтесь. Друиды не доверяют чародеям. Но сердце Мышавура на правильной стороне. Наверное, он просто не знает, что вы ищете Цири. Это не его дело. Я так и думал. В любом случае, Арт Скеллик – моя земля. И вот тебе мое позволение. Изучай все, что считаешь нужным. Спасибо. Не за что. Когда-то я принес клятву и намерен ее сдержать. Арнвал, Передай друиду, что я должен с ним поговорить. Там же, где всегда. У меня есть еще одно дело. На этот раз касательно моих детей. Помнишь Хиалмара? Так вот, он поклялся убить великана из Ундвика и еще не вернулся из похода. А Керрис тут заявила мне, что отправляется в собственный поход. Вбила себе в голову, будто у Далерик не псих, что его прокляли. Великаны вымерли столетия назад. Кто-нибудь видел гиганта из Ундвика собственными глазами? Десятки беженцев. Великан опустошил остров, а остатки клана Тордорох я приветил на Арцкеллиге. Я слышала, что перед появлением великана на Ундовике стояли небывалые морозы. Это правда. Ну, так или иначе, Ялмар решил, что убить великана и отдать остров людям поступок достойный короля. Сын собрал немалую дружину в Новой Гавани. Они должны были отплыть на Ундвиг, а оттуда пешком добраться до Урскара. Это деревушка небольшая. И вот думается мне, что для таких молодцев охота на великана затянулась. А потому вот моя просьба. Для начала поспрашивай людей в Новой Гавани. Может, кто что знает о планах Ялмара? Ты хочешь, чтобы я помог Керис снять проклятие? Нет никакого проклятия. Керрис решила пойти по стопам Хьялмара и ищет подвига достойного королевы. Зачем в таком случае моя помощь? Ведь ты, как я понимаю, хотел меня об этом попросить? Дело в том, что я ни на грош не доверяю удалю реку. Керис не послушает ни меня, ни брата. Но если настоящий мастер объяснит ей, что она ошибается, то, может быть, она и опомнится. А потому прошу, объясни ей все, как есть, и верни ее обратно. Если Хьялмару и Терес нужна помощь, я помогу им. Благодарю. Если все всех поблагодарили, пора браться за работу. Надо понять, цири по-прежнему на Артскеллиге или нет. Я оденусь поудобнее и сама тебя найду. Отправляйся на юг. Аномалия, которую нам нужно исследовать, уничтожила полосу леса у берега. Славный получился пир-крах. До свидания.